Приветствую на канале Шарабара. И мы продолжаем говорить о славянских существах, духах, да и в принципе. Но перед началом у меня к вам маленькая такая просьба. Подписаться на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. А мы приступаем. Баба Яга. Славянская ведьма, популярный фольклорный персонаж. Обычно изображается в виде противной старухи с растрепанными волосами, крючковатым носом, костяной ногой, длинными когтями и несколькими зубами во рту. Баба Яга персонаж неоднозначный, чаще всего она выполняет функции вредителя, с ярко выраженными наклонностями к каннибализму, однако при случае эта ведьма может добровольно помочь храброму герою, расспросив его, попарив в бане и одарив волшебными дарами, или сообщив ценные сведения. Баба Яга живет в глухом лесу. Там стоит ее избушка на куриных ногах, окруженная чистоколом из человеческих костей и черепов. Иногда говорилось, что на калитке к дому Яги вместо запоров руки, а замочной скважины служит маленький зубастый рот. Дом бабы Яги заколдован, в него можно войти только, сказав: "Избушка-избушка, повернись ко мне передом, а колесу задом". Как и западные европейские ведьмы, баба Яга умеет летать. Для этого ей требуется большая деревянная ступа и волшебная метла. С Бабой Ягой часто можно встретить животных, фамильяров, черного кота или ворону, помогающих ей в ведьмовстве. Происхождение имени баба Яга неясно. Возможно, оно пришло из тюркских языков, а возможно, образовано от старосербского ега, то есть болезни. Банник, дух, живущий в банях, обычно представлялся в виде маленького старичка с длинной бородой. Как и все славянские духи, проказлив. Если люди в бане поскальзываются, обжигаются, падают в обморок от жары, шпарятся кипятком, слышат треск камней в печи или стук в стену, все это проделки банника. По-крупному банник вредит редко, лишь когда люди ведут себя неправильно, моются в праздники или поздно ночью. Гораздо чаще он помогает им. У славян баня ассоциировалась с мистическими, жизнетворными силами. Здесь часто принимали роды или гадали. Считалось, что банник может предсказывать будущее. Как и других духов, банника прикармливали. Оставляли ему черный хлеб с солью, либо зарывали под порогом банник задушенную черную курицу. Существовала и женская разновидность банника. Банница или Абдериха. Жар-птица. Знакомый нам с детства образ – красивая птица с яркими, ослепительными огненными перьями. Традиционное испытание для сказочных героев – добыть перо из хвоста этого пернатого. Для славян жар-птица была скорее метафорой, чем реальным существом. Она олицетворяла огонь, свет, солнце, возможно также, что знание. Ее ближайший родич – средневековая птица Феникс, известная и на Западе, и на Руси. Сирин – еще одно существо с головой женщины и телом совы, обладающей чарующим голосом. В отличие от алканоста или Гамаюна, Сирин – не посланник свыше, а прямая угроза для жизни. Считается, что эти птицы обитают в индийских землях рядом с раем, либо на реке Ефрат, и поют для святых на небесах такие песни, услышав которые люди начисто теряют память и волю, а их корабли терпят крушение. Нетрудно догадаться, что Сирин – мифологическая адаптация греческих сирен. Однако в отличие от них птица Сири не отрицательный персонаж, а скорее метафора искушения человека разного рода соблазнами. Змей Горыныч. Общее название драконоподобных существ. Хотя к драконам он и не относится, а по классификации принадлежит к змеям. во внешнем виде Горыныча много драконих черт. Внешне Змей Горыныч похож на дракона, однако обладает многоголовостью. В разных источниках указывают разное количество голов, но чаще всего встречаются три. Впрочем, большее количество голов скорее указывает на тот факт, что этот змей уже неоднократно участвовал в битвах и терял их, на месте которых вырастало больше количество новых. Тело Горыныча покрывает чешуя красного или черного цвета. На лапах у змея большие когти медного цвета с металлическим отблеском. Сам он имеет большие размеры и внушительный размах крыльев. Опитают эти змеи в горных местностях, выбирая для жилищ большие пещеры. Довольно часто их можно встретить на водоемах, так как они любят подкрепиться рыбой. Но подводные пещеры для жилья они выбирают гораздо реже. Горыныч охотится всегда в некотором отдалении от своего гнездоводья. В его рационе преобладают крупные млекопитающие, олени, коровы и все в том же духе. И рыба. В случае нехватки пищи, змеи может напасть на людей. В период выращивания детенышей, Горыныч отлавливает добычу и еще живой относит в свое гнездо, чтобы подрастающие змееныши учились охотиться. Нередко данные змеи оставляют своих жертв в живых. Обычно они делают запасы пищи. Эти змеи предпочитают жить в одиночестве, занимая большую территорию. Пока змееныши малы и слабы, они живут вместе с родителями под его покровительством. Достигая определенного возраста, молодые змеи покидают родную территорию в поисках нового жилища. Стычки между змеями происходят довольно редко, так как разные особи стараются не заходить на чужую территорию и не отвоевывать ее, а ищут незанятые угодья. Водяной. Властитель водоемов любит нырнуть поглубже в омут. Этот дух обитает в плохой воде. В поверьях водяной описывается как косматый бородатый старичок, у которого зеленые волосы и большой животик. Весь он измазан тиной. Повелитель речных вод враждебно настроен по отношению к людям, поэтому устраивал им всякие пакости. Чтобы задобрить духа, нужно было красиво спеть на берегу водоема. Лешей Славяне боялись лешего и относились к нему с опаской, ожидая подлостей. Дух леса никогда ради забавы не нападал на людей и не обижал их. Он следил за тем, чтобы странники не нарушали правила лесной жизни. Чтобы проучить нарушителя, леший заманивал его в непроходимую чащу, откуда тот был не в состоянии выбраться самостоятельно. Потник мог попросить помощи у лесного духа. Изображали его в виде маленького старичка, заросшего травами и мхом. Леший обладал волшебными способностями и легко перевоплощался в лесных существ его верными спутниками были птицы и звери перед тем как отправиться в лес на охоту славяне задабривали лешего оставляя для него гостинцы Аука. Лесной дух родственен лешему. Так же, как и леший, любит проказничать и шутить, людей по лесу водить. Крикнешь в лесу, со всех сторон аукнет. Можно, однако, вызволяться из беды, проговорив любимую поговорку всех леших. Шел, нашел, потерял. Но один раз в году все способы борьбы с лесными духами оказываются бесполезными. 4 октября, когда леши бесятся. Баган – дух-покровитель рогатого скота. Он охраняет их от болезненных припадков и умножает приплод, а в случае гнева своего творит самок бесплодными и убивает ягнят и телят при самом их рождении. Белорусы отделяют для него в коровьях и овечьих хлевах особое место и устраивают маленькие ясли, наполненные сеном. Здесь-то и поселяется Баган. Сеном из его яслей они кормят отелившуюся корову, как целебным лекарством. Баечник. Злой домашний дух. Появляется Баечник после рассказанных на ночь страшных историй о всякой нечисти. Ходит босым, чтобы не было слышно, как он стоит над человеком с протянутыми над головой руками. Хочет узнать, страшно или нет. Будет разводить руками до тех пор, пока рассказанное не наснится и человек не проснется в холодном поту. Если в это время зажечь лучину, можно увидеть убегающие тени. Это он. В отличие от домового, лучше с ним не заговаривать, можно опасно заболеть. В доме их четверо или пятеро. Самый страшный из них – усатый. У него усы заменяют руки. Бесы. В славянской мифологии это злые духи, живущие повсеместно на земле, нет их только на небе. Бесы могут представляться в различных образах. Характерна русская пословица. У нежити своего облика нет, она ходит в личинах. Наиболее обычный образ бесов в иконографии и фольклоре такой, темный, рогатый, хвостаты, на ногах копытца. Деятельность бесов как искусители направлена на всех людей, но особенно неравнодушны они к монахам, аскетам и пустынникам. Караканджалы у южных славян это водяные демоны, выходят из воды или из пещер и нечистых мест на период Рождества, выступают в облике коней с человеческой головой и двумя руками или крыльями, голых людей покрытых колючками, лохматых красных или черных бесов с хвостами и рогами. Маленьких человечков, приманивающих людей к льду, в облике собаки, овцы, теленка или косматого, рогатого и хвостатого человека. Считалось, что они после полуночи нападают на людей, ездят на них верхом до первых петухов или первого крика осла, гоняют людей вокруг села, полей по берегу реки. Они боятся огня, железа, пепла от батника, хлеба, соли и тому подобного. Мара – души усопших, с скикиморами. В России это старые маленькие существа женского пола, которые сидят на печи, придут по ночам пряжу и все шепчут да подпрыгивают, а в людей бросают кирпичами. В Пошихоне Мара – красивая высокая девушка, одетая во все белое, относит ее к полевым духам. В Волонецкой губернии Мара – невидимое существо, живущее в доме помимо домового, с явными признаками кикиморы, придет по ночам на прялке, которую забыли благословить, рвет уделю, утает пряжу. У северных великороссов Мара – это мрачное привидение, которое днем сидит невидимкой за печью, а по ночам выходит проказить с веретенами, прялкой и начатой пряжей. Подменыш. Иногда вместо похищенного дитя, Мары подкладывают своего ребенка. Такой подменыш отличается злым характером. Он коварен, дик, необыкновенно силен, прожорлив и криклив, радуется всякой беде, не произносит ни слова, пока не будет вынужден к тому, какую-либо угрозу или хитростью. И тогда голос его звучит, как у старика. Где он поселяется, тому дому приносит несчастье. Скот заболевает, жилье ветшает и разваливается, предприятия не удаются. Он имеет склонность к музыке, что обнаруживается и быстрыми успехами в этом искусстве и чудесной силой его игры. Когда он играет на каком-нибудь инструменте, то все и люди, и животные, и даже неодушевленные вещи предаются неудержимой пляске. Чтобы узнать, действительно ли ребенок подменен, надо развести огонь и вскипятить воду в яичной скорлупе. Тогда подменыш восклицает «Я стар, как древний лес, а не видал еще, чтобы варили в скорлупе яйца». И вслед затем исчезает. Шишига. Домовой слой дух и праздно шатающийся человек, шатун. Умные хозяйки ставят у печки с вечера тарелочку с хлебом и стакан молока. Таким образом можно умилостивить шишиг. В некоторых местах под шишигами поднимают маленьких беспокойных духов, которые норовят подвернуться под руку, когда человек делает что-нибудь в спешке. Бурдалаки. Живые мертвецы, поднимающиеся из могил. Как и любые другие вампиры, бурдалаки пьют кровь и могут опустошать целые деревни. В первую очередь они умерщвляют родных и знакомых. На сим бестиарий славян подошел к концу. Разумеется, с мифологией еще не покончено. Это лишь половина. Я же откланяюсь выгонять всякую бесовщину из квартиры и ждите следующую часть.